Йоу, это фристайл от Розе. Всем привет, с вами Розе, и это Mad World, Egg of Darkness. Не знаю, буду ли я в это играть, но посмотрим. Респект всем моим подписчикам, это фристайл от Розе. Эй, hey, привет, мой друг, как твои дела? Зашел на видео, поставил лайк, по-любому поставил лайк, потому что я Розе, я тебя знаю. И мне не все равно на тебя, потому что это игра, мы вместе в ней, по жизни идем, никому нет дела, какая-то дичь, мне кажется. Кей, okay, привет всем пацанам и девчонкам, которые зашли на видео, поставили лайк, привет, друзьяшки, как ваши дела? Скажи привет и просто протяни руку, мы с тобой вместе, позови подругу. Никому не дело, до того, что ты смелый, был когда-то непременно в этом мире пенном. Тебя затянуло в пучину, никому не дело. Ты залез в эту трясину, это ММО РПГ, это Метворд, мать вашу. Я не знаю, что это за дичь, это 2D, какой-то браузер, трэшак, походу. Короче, ладно. Привет, заходящий на видео человек. Это Розе и... Вот мы нажимаем игру. Можно конечно купить какие-то паки, которые там от 10 долларов и выше. Но как бы я фри игрок. Это не для меня. То мы стартанем после 26 числа. Но если ты хочешь стартануть раньше, купи пак. Потому что я смотрел про эту игру, что это типа какая-то бездонатная игра. Там с кастомизацией что-то. Или это не про эту игру. Смотрел столько уже ММО пересмотрел, что не могу уже. Короче, пиши свой комментарий, что ты думаешь об этой игре, будешь ли ты в нее залетать и играть, потому что уже все 21 числа стартанули, кто купил пак там за 100 долларов. И уже давно чилят в этой игре, играют, тут нет автобоя, игра браузерная, видно, ну и на планшетах можно будет играть в нее. Очень интересно твое мнение, потому что я ничего не знаю об этой игре, посмотрел пару стримов других челиков. И оно мне как-то что-то не заходит вообще, вот этот мир, который 2D, он 2D. Ладно, пиши свое мнение. С тобой твой друг Розе, всем до новых встреч.